Еще одна хренотень, от которой уже тошнит – Вселенная 25. Рай, который превратился в ад. Хренову тучу мышей посадили в замкнутом закрытом помещении и назвали это раем. Естественно, мыши выродились и передохли. Это только людей можно содержать в тюремных камерах по 50 человек, и они там как-то организуются. А мыши не люди. Один идиот придумал идиотский эксперимент с заранее предсказуемым результатом. К тому же этот идиот назвал свое изощренное издевательство над животными «раем» а другие идиоты его названия тиражируют. Если бы пространство было не ограниченным, а бесконечной, не было бы вирусов и естественных врагов, тогда мышки замечательно плодились бы и размножались, как они это делают в природе. Тогда это действительно был бы рай. У любых животных есть необходимое минимальное пространство для жизни. Можно посадить тысячу рыб в аквариум, можно пихать 50 котов в одну комнату, и они все рано или поздно успешно сдохнут потому что ограниченное пространство – это ад. В аду жить неприятно. Опять же, этот глубокомысленный эксперимент должен был, наверное, намекнуть, что мы рано или поздно передохнем, как эти мыши, потому что земной шар ограничен и нельзя бесконечно размножаться. При этом опыт проводился в 1972 году, и с тех пор население Земли выросло с 2 миллиардов до 7 миллиардов. И живут эти 7 миллиардов намного лучше и качественнее, чем те два в начале 80-х. А кроме того, сегодня уже всем понятно, что в случае крайней необходимости, рождаемость можно контролировать, как это делается в Китае, а если крайней необходимости не наступит, то рождаемость сама по себе придет в равновесие через 3-4 десятка лет, в связи с урбанизацией и повышением грамотности населения Земли, все графики уже давно построены, люди на свободе это не мыши в клетке и никакого ада на Земле не наступит, если только сами не закидаем друг друга атомными бомбами. Ну, классический пример, это, конечно, то, что сначала люди долго пытаются понять значит, в этих нам, экологических и исследовательских лабораториях, на, на мышиных популяциях, на социологических опросах, вот то, что называется эффекты перенаселенности. Но потом приходит Колхун, который строит свой знаменитый эксперимент «Вселенная 25». Он изначально, изначально организует этот эксперимент так, чтобы продать его СМИ, а не коллегам. Да, это, к слову, о сволочах внутри научных сообществ. Он изначально данные руководит этим экспериментом таким образом, чтобы получить правильные результаты, которые он скормит СМИ, а не коллегам. А потом, значит, когда его все-таки спрашивают, простите, а вы кто? Итолог, биолог, да? он журналист отвечает, я просто специалист по миру. Да? Вот нормально, нормально. То есть когда ему скажут, кто он, ее будут мочить представителями на этой дисциплины. А тут как бы не рыба и не мясо, да, там красивый, умный.